Всем привет! Хотел поделиться своим опытом, как я сдавал экзамен в ГИМСе. Для начала мы пошли учиться на онлайн-курсы, изучали билеты, проходили внутренний экзамен. Но там все просто. После прохождения онлайн-школы и сдачи внутреннего экзамена мы поехали на практику кататься на лодке, заходить в пауки, спасение утопающего, бросали на якорь и так далее. Затем я приехал в инспекцию ГИНС и зарегистрировался на экзамен судоводителей. Потом приехал на площадку ГИНС для сдачи экзамена. Сначала теория, потом практика. Так как на базе ГИМС снимать на камеру запрещено, я покажу вам отсюда, это место издалека. Вот там выставляются буйки, через которые должен пройти судоводитель. В итоге мы сдавали пять раз, и только с пятого раза мы сдали экзамен полностью. Лодка «Амур» — это очень сложное судно, и нигде на нем получиться невозможно. Спустя полтора месяца мы идем получать удостоверение на направлению маломерным судном. Ну вот я и получил эту заветную бумажечку, я очень счастлив.